Прежде чем как пойти в магазин для выбора, к примеру, холодильника или телевизора для покупки его в кредит мы советуем вам ознакомиться с возможными способами такого финансирования. Сегодня можно выделить следующие способы получения кредитных денежных средств на покупку разнообразных товаров и услуг. Экспресс-кредиты и микрокредиты на карту, потребительские кредиты или рассрочка, кредитные карточки, а также потребительские кредиты под залог. Экспресс-кредитование является одним из наиболее популярных способов финансирования покупки потребительских товаров. Практически в каждом крупном супермаркете в городах нашей страны можно увидеть представителя банка или кредитного союза, который предложит вам оформить кредит, даже не выходя из магазина. Еще один популярный вид кредитования сейчас – это мгновенные кредиты на карту когда, чтобы получить небольшой кредит, вам даже нет необходимости выходить из дома. Как правило, за 10-30 минут банк успевает проверить только паспортные данные клиента, изредка место его работы и должность. Поэтому банку приходится рассчитывать на честность клиента и свою скоринговую модель, которая учитывает комплекс факторов для оценки платежеспособности клиента. При этом возможность клиента быстро получить кредит и получить желаемый товар, заставляют его быстро принимать решения и упускают возможность проанализировать множество подводных камней, которые могут быть. Дополнительные сборы, не включаемые кредитором в рекламируемую процентную ставку, могут быть Комиссия за рассмотрение кредитной заявки, Комиссия за получение кредита, Комиссия за открытие судного счета, Комиссия за получение наличных в кассе и Комиссия за обслуживание судного счета. Рассрочка отличается от других видов кредитования тем, что приобретаемый в кредит товар выступает обеспечением выполнения обязательств. Клиенту нужно оформить в магазине счет-фактуру и вместе с другими документами подать ее в банк. В этом случае решение о выдаче кредита будет приниматься в течение 2-5 рабочих дней, но и стоимость услуги гораздо дешевле. Реальная ставка с учетом всех комиссий в среднем составляет 25-35%. Так как процедура тут более длительная, вы имеете возможность взять проект кредитного договора и ознакомиться со всеми его пунктами. В случае, если вам нужен кредит на другие цели, например, на оплату свадьбы или путешествия, а сумма финансирования, которую предлагает вам банк, является недостаточной,